Это программа «Симптомы». Я Ольга Лисакова. И у меня в гостях офтальмолог, хирург Татьяна Шилова. Татьяна Юрьевна, спасибо, что приехали в студию телеканала «Доктор». Здравствуйте, Ольга. Большое спасибо за то, что пригласили меня на такую интересную передачу. Я готова поделиться... С своими знаниями. Ну, конечно же, поговорим сегодня о зрении, о том, как его сохранить. Обсудим миопию, то есть близорукость, как мы ее больше все знаем, пресс-биопию. И завершим беседу темой дистрофии сетчатки. Давайте начнем с миопии и с ее симптомов. Ну, миопия это такое заболевание которая встречается очень часто. И первым симптомом является плохое зрение вдаль. То есть человек читает и выполняет работу вблизи абсолютно без проблем, при этом вдаль он видит плохо. И чем больше степень безорукости или миопии, тем зрение хуже. И тогда человеку нужно какое-то корректирующее средство. Это могут быть очки линзы, ну, или человек, если не хочет пользоваться тем и другим, он приходит к э, офтальмологам-хирургам и делает лазерную коррекцию. Ну, мы о коррекции с вами поговорим чуть позже, а хочется начать еще из причин. Почему вообще развивается близорукость? Что происходит в глазу в этот момент? Ну, надо сказать, что глаз — это сложная оптическая система. Я вам покажу глаз, расскажу, как это происходит. То есть у нас э, в идеальном глазу Свет, который проходит через нашу оптическую систему, в идеале, должен попадать на сетчатку. В этом случае человек видит очень хорошо вдаль и может пользоваться зрением вблизи. При близорукости, в силу разных обстоятельств, свет, проходящий через глаз, не попадает на сетчатку. И фокус смещается перед сетчаткой. Чем больше степень близорукости, тем дальше от сетчатки находится фокусное расстояние глаза. Ну, соответственно, на сетчатке появляется вместо точки расплывчатое пятно. При близорукости, ну, в основной своей массе, задняя стенка глаза... Неким образом растягивается. То есть глаз становится э, ну, другой формой, не шаровидной, а такой более овальной формы. Да? То есть удлиняется передняя-задняя ось глаза. То есть фактически у нас э, глаз, который имел определенную длину, в процессе роста близорукости, становится более длинным. Поэтому основной критерий роста близорукости – это изменение осевой длины глаза. Это если мы говорим о стандартной близорукости. Есть еще ряд заболеваний, которые сопровождаются близорукостью, однако это не миопия в чистом виде, это другие заболевания других отделов глаза. Но близорукость Но, к нему уже присоединяется. Близорукость – это симптом на самом деле. Это значит, что в глаз с неидеальной оптикой. Это значит, что глазу для того, чтобы видеть четко, требуется рассеивающее стекло, рассеивающая линза, которая ставится перед глазом или на глаз в случае там линз, допустим. То есть это один из симптомов заболевания. И в случае Изменение формы глаза – это осевая близорукость. То есть тут есть немножечко разница, поэтому я бы советовала людям, которые заметили у себя такую проблему, обратиться к офтальмологу, а не пытаться э, лечить проблему самостоятельно. Тогда офтальмолог сможет определить, в чем причина э, ну, близорукости. У нас здесь такая многослойная конструкция, вот эти три слоя. Расскажите, что это? Это роговица и сетчатка, да, я так понимаю, впереди, а, вот, передо мной? Ну, тут много анатомических образований. То есть первая поверхность оптическая, она достаточно сильная. По сути, у нас глаз – это система линз определенных и вот две, две части этой системы имеют сильную оптическую силу это роговица это передняя поверхность то что как часовое стекло находится в глазу следующее за ним это радужная оболочка это структура которая определяет по сути у нас цвет глаз то есть это если у нас пигмента много в глазу то человек имеет карие оболочку если пигмента мало у него цвет глаз зеленый, голубой. Это то, что мы определяем, собственно говоря, по визуальному. То, да, что осмотр. мы видим, смотря в глаза друг да, друга. Да, то, что является наиболее эстетичной и красивой частью нашего глаза. Надо сказать, что в этой оболочке имеется отверстие, которое мы называем зрачок. То есть зрачок это дырка. Это заменить зрачок невозможно. В случае там, определенной хирургии мы меняем хрусталик мы можем менять все что угодно зрачок это диафрагма глаза она нам позволяет видеть на разные расстояния фокусировать мы потом темноте тоже или к этому. При свете, темноте да на темноте при свете сужается, расширяется расширяется да да она дает возможность нам адаптироваться к различным условиям освещенности к различным условиям внешней среды следующее это хрусталик хрусталик есть вот такие образования это как связочки да, как реснички это связочки которыми он прикрепляется внутри глаза позади радужки это то что мы э, меняем в случае появления катаракты то есть это следующая структура хрусталик и роговица это две структуры которые наиболее сильные внутри глаза и вот они определяют оптику глаза в целом Поэтому близорукость может быть связана как с проблемами роговицы, с проблемами хрусталика, так и изменением длины глаза. Поэтому всегда, когда э, офтальмолог грамотный офтальмолог ставит диагноз, он не просто надевает очки, как это происходит в оптике, надевает стеклышки. Он всегда пытается понять причину близорукости, ну, что мы считаем очень важно. Позади хрусталика находится стекловидное тело. Стекловидное тело это такой густой гель, желе внутри глаза. Оно создает объем глаза, оно поддерживает тонус глаза. В нем происходят обменные процессы. Но оптически оно нам не очень-то и важно. Оно имеет слабую преломляющую силу, и при определенных обст... типах операций мы можем его удалить, и при этом глаз все равно видит очень хорошо. То есть и следующее внутреннее содержимое нашего глаза – это... Три оболочки, внутренняя оболочка. Это сетчатка, как раз тот световоспринимающий аппарат, который позволяет нам преобразовывать электромагнитные волны ну, светового да, потока в нервные в импульсы, и дальнейшем он отвечает за их обработку и превращение уже в тот электрический импульс, который идет головного мозга. Вот она как далеко сетчатка. Да, добрались. сетчатка глубоко. Да. Она выстилает глаз изнутри. То есть вот я могу снять глаз с этой... Вот, вот он внутри. Э, слой это сетчатка. Сетчатка сама по себе десятислойная. То есть она тоже как слоистый пирог. И в каждом из этих слоев могут происходить изменения. Следующее следующий слой. Это сосудистая оболочка. Она питает наш глаз, питает сетчатку, принося ну, необходимые питательные вещества к структурам глаза. но ну и наружная оболочка это склера. Это соединительно-тканная оболочка. И вот она как раз и является слабость этой соединительно-тканной оболочки, является причиной миопии в случае прогрессирования. То есть это Ткань, которая эластичная, она тянется, как кожа, она может растягиваться, натягивая за собой сетчатку, а сетчатка не эластичная. И вот поэтому при близорукости, при прогрессировании близорукости на периферии сетчатки возникают разрывы, определенные патологические изменения. Поэтому близорукость не так э, безопасна, как нам кажется. Не То так есть проста. Да, рост Близорукости, когда у человека, например, с э, минус трех зрение ухудшается до шести диоптрий, это не просто увеличивается толщина стекла, которое он носит, или там меняются диоптрии линзы, э, изменяется анатомия глаза. И меня очень часто спрашивают, а можно ли полечить упражнениями, можно ли таблетками вылечить. Вот у меня минус 5, а могу я упражнениями сделать минус 3. Если это осевая близорукость, если изменилась длина глаза, и все структуры глаза изменились, потому что меняется не только длина, и ужать глаз невозможно. Тогда я говорю, а вы можете, вот, вот у вас рука вот такой длины, а вы можете усилием воли сделать ее короче? Нет, не можете. И упражнениями вы тоже, к сожалению, не можете. Поэтому, в общем-то, эта проблема миопии – это глобальная проблема, потому что на сегодняшний день близоруких людей становится больше. У нас вся работа на близком расстоянии. Мы с вами, э, ну, То есть высокие технологии все таки во вред нам влияет. работают в том числе, да? И это тоже является причиной развития каких-либо нарушений зрения? Ну вот когда мы говорим о причинах, мы не можем сказать, это полиэтиологическое заболевание, мы не можем сказать э, одну причину. Это не единственная причина. И в том числе это и генетика. Безусловно, близорукость э, передается э, по наследству. То есть у, если два близоруких родителя имеют ребенка, как правило, этот ребенок будет близоруким. Поэтому это группа риска, это группа, которая требует диспансерного наблюдения в большем э, Объеме. Это экология, это образ жизни. Плюс у нас эволюционирует человек в сторону близорукости. Потому что все, что мы делаем, мы делаем на близком расстоянии. И поэтому, ну так... Гаджеты, книги, да, компьютеры. То есть, мы не ловим мамонтов, мы не бегаем, не охотимся. То есть нам приходится работать вблизи. И дети рождаются уже с сильными роговицами. То есть оптическая сила роговицы уже сильнее, чем... То такой должна. эволюционный механизм да, да, срабатывает. Да, эволюционный механизм срабатывает. Но эволюционный механизм в плане адаптации не успевает догнать вот эти механизмы появления вот таких патологических изменений. Вот. Поэтому тут с близорукостью есть разные типы лечения близорукости в случае детской близорукости. Детскую близорукость мы лечим. Потому что, мы говорим, детская близорукость, она требует стабилизации. Мы занимаемся аппаратным лечением, мы говорим, нужна тренировка мышц, не для того, чтобы избавить ребенка от близорукости. Если у ребенка появился минус, э, осевая близорукость, мы не можем аппаратным лечением сделать глаз короче. Мы пытаемся это объяснить родителям, что вы ходите для того, чтобы, на аппаратное лечение, для того, чтобы не было хуже. Чтобы, чтобы не прогрессировала да, заболевание. Чтобы не прогрессировало, чтобы стабилизировать заболевание, глаз да. в том состоянии, в котором он есть. Да. Вот, а потом да. во взрослом возрасте уже она может продолжить прогрессию? Ну, как правило, нет. Мы считаем, что после 18 лет э, глаз практически имеет стабильную длину. В небольшом проценте случаев он все-таки растет. Условно 25 ⁇ это тот возраст, когда глаз уже вырос. Поэтому изменение осевой длины глаза и вот эта прогрессия в чистом виде близорукости, она очень... Очень редко наблюдается. Как правило, это тот отличный возраст, когда можно говорить о коррекции зрения, потому что, в общем-то, одно из показаний – это стабильная близорукость. И вот как раз стабильная или нет близорукость мы определяем по длине глаза. И поэтому, когда к нам приходят пациенты и задают вопрос «А у нас вот у меня есть чек, в котором минус три». А вот в другой оптике я посмотрела, и у меня минус 3,5, а в какой-то минус 2,5. Где же правильная моя оптика? Мы говорим, что это не оценка прогрессирования близорукости. Нужен другой критерий, другие показатели. Нужно более детальное обследование. Просто чек не даст вам информации о, об оптике глаза, о состоянии структур глаза, о состоянии каждой из этих оптических систем. Для этого нужны специальные сложные приборы для диагностики. С каждым годом они усовершенствуются. И дети... они доступны, надо сказать, по системе ОМС абсолютно бесплатно. Можно сходить и проверить зрение, ну, и глазное дно, и состояние всех тех слоев. Органов зрения, о которых мы с вами говорили Конечно, потому что ну, Все зависит от мотивации человека Мне кажется, от его желания Видеть хорошо Ясно Давайте поговорим о коррекции Мы затронули с вами немного лазерную коррекцию И сказали, что капли точно не помогут Справиться с близорукостью э -э ну, На сегодняшний день Есть феноменальные способы Коррекции близорукости когда ко мне приходят пациенты, которые носят очки в возрасте, ну, во взрослом, мы говорим о близорукости, во взрослом возрасте, ну, 30 плюс, 40 плюс, 20 плюс. 20 плюс. И условно мы берем пациента, который здоров, в другие, другие структуры глаза здоровы. Мы не касаемся больной роговицы, допустим, или больного хрусталика. Мы говорим о чисто рефрактивном вот таком заболевании, как близорукость. И человек, который носит очки и говорит мне о том, что очки его устраивают, я говорю, носите очки. То есть для того, чтобы человек пришел на лазерную коррекцию зрения или на коррекцию зрения любым другим способом, даже контактной линзы, для этого должно быть какое-то э, ну, какое желание пациента, собственно говоря, избавиться от этого корректирующего средства. Потому что очки, в общем-то, у них есть много недостатков в виде ограничения поля зрения, они запотевают, мешают, не к каждому платью э, оправа подходит. Там, или... Вы знаете, многие вообще считают, что если ты надел очки, то зрение будет падать продолжительно. Ухудшаться? Нет, это не так. Это очки важно, надо сказать. носить. И я объясняю, что очки это не болезнь. Люди, которые приходят ко мне на коррекцию, а надо сказать, что к нам приходят не только из Москвы, к нам приходят со всей России и со всего мира. У нас приезжают пациенты из Соединенных Штатов, приезжают студенты из Австралии, Южной Кореи, приезжают. Ну, Масса, география настолько широка, что это весь глобус, мы уже ставим. Там... В России сильная школа, да, другие есть, глаза. Да, приезжают для того, чтобы сделать э, коррекцию. Вот. И тогда мы обсуждаем вопрос необходимости э, именно избавиться от очков. Коррекция нужна для людей э, с активным образом жизни, да, для тех, кому в общем-то, кто плавает, бегает, кто занимается э, спортом, а тем более, что появилась технология, которая позволяет сделать э, глаз зрячим в течение 26 секунд. То есть 26 секунд. Абсолютно безболезненно, абсолютно безопасно для пациента. То есть это фактически э, как э, в хорошем косметологическом кабинете. То есть, что как... же вы делаете за 26 секунд? Что это за технология? Э, э, ну, на сегодняшний день появилась технология, которая является ну, своеобразным 3D-моделированием в толще роговицы. Когда мы говорим о коррекции зрения, то мы говорим о том, что мы можем определенным образом изменить оптическую силу роговицы. Потому что все Другие методы мы можем использовать. Коррекцию с помощью хрусталика, допустим, замены хрусталика, или с помощью имплантации дополнительных линз внутрь глаза. Это способы хорошие, но в основной своей массе. К ним прибегают в тех случаях, когда нельзя сделать стандартную лазерную коррекцию. Потому что лазерная коррекция для человека вполне понятная процедура. То, ну, что, мы, уже привыкли. Да, то, что на слуху, то, что человек знает, то, что он э, достаточно долго, в, в течение 30 лет, слышит этот, этот термин. Но за это время лазерная коррекция претерпела феноменальные изменения. То есть фактически от э, методик, когда это делалось ну, лезвием вручную, до э, 100% э, фемто-лазерные технологии. То есть это технология, которая позволяет без рук хирурга только его, э, ну, безусловно, расчетами, интеллектом, мастерством э, сформировать э, такую 3D-модель в толще роговицы э, и через прокол в 2 мм извлечь ту часть э, ткани в роговице, которая мешает видеть хорошо. И пациент через несколько часов, он может пойти на спорт, он может плавать, бегать, уехать, отдыхать, он садится за компьютер, и ограничений никаких нет. Технология называется красиво, называется смайль. Всего лишь 26 секунд, да, это, всего 26 это так секунд. здорово. Татьяна Юрьевна, нам пора идти далее, поговорим да? о дальнозоркости, или как доктора ее называют пресс-биопия. Я так понимаю, речь пойдет уже о старческих дегенеративных изменениях, о возрастных. Пресс-биопия тоже очень интересная тема. Поговорим и... о ней буквально через паузу. <звучит> Татьяна Юрьевна, продолжаем беседу. Поговорим теперь о прес-биопии, которую еще называют болезнью коротких рук. А скажите, почему? Э, ну, пресбиопия – это возрастная дальнозоркость. То есть это то, что... Та, та проблема, которая появляется у людей, условно, э, старше 40 лет. Меня часто спрашивают, а неужели нет людей, у которых это явление не появляется. Вот, а у меня получится, у меня получится упражнениями побороть. Я объясняю, что, конечно, возраст 40 лет – это условно-среднестатистический возраст. Безусловно, мы разные, с разной генетикой. У кого-то это может случиться чуть раньше, у кого-то может случиться чуть позже. Но так или иначе, процессы биологического старения в организме, они запускаются у нас, к сожалению, от рождения. И поэтому, условно, этот возраст, когда у нас вот в той части оптической системы, о которой я рассказывала, мы с вами доставали хрусталик, который находится на связочках. Вот пресс-биопия, прежде всего, касается такой структуры, как хрусталик. Хотя на сегодняшний день исследования говорят о том, что весь глаз в целом участвует в этой проблеме. То есть заключается она в том, что человек, который видит вдаль очень хорошо, он после сорока лет начинает испытывать затруднение при чтении э -э ну, допустим на рыбалке он не может насадить на крючок Червяка, да, это вроде видел, и вот теперь не вижу. Э, женщины То есть, там. там Создание вытянутой руки. Да, да, да. Они начинают там, допустим, маникюр. Там, и вот женщина приходит говорит, да, нет, я все хорошо вижу вдаль, и вдруг вблизи стал видеть плохо. Надо сказать, что эта проблема касается не только тех, кто видит хорошо вдаль. Это касается и людей, у которых есть проблемы с оптикой. То есть и дальнозорких, и даже близоруких, которые в молодости думают, что плюс переходит на минус. Плюс на минус тоже не переходит. Эта проблема касается 100% людей, которые пересекли возраст 40 лет. То есть фактически мы говорим, тот, кто дожил до возраста 40 лет, у того начинается явление пресбиопии. Заключается оно прежде всего в том, что хрусталик начинает утрачивать свою эластичность. То есть при рождении он э, мягкий, в полужидком состоянии, с возрастом он уплотняется, э, приобретает желтоватую окраску, меняется его связочный аппарат, то есть он становится жестче. Э, плюс меняется мышечный аппарат, ну, который отвечает за фокусировку дали вблизи. И человеку для того, чтобы видеть объекты вблизи, приходится надевать. Очки. Поэтому говорят, да глаза у меня хорошие, руки короткие. Прежде всего, компенсаторный человек начинает отдвигать текст от себя. Ему кажется, что да все хорошо, вблизи плохо, но я отодвину дальше, я увижу лучше. Но наступает момент, когда отодвинув дальше, перестает определять эти мелкие объекты. То есть объекты кажутся очень мелкими. И тогда возникает вопрос, каким образом победить эту ситуацию. Люди, которые готовы носить очки, они могут носить очки. То есть я, э, не говоря о возрасте, говорю всегда очень осторожно. Вы знаете, вы э, стали взрослее, вы стали мудрее. Это признак вот э, такого опыта жизненного. Да, многим кажется, надел очки и все, уже бесповоротно болен плохо видит, и комплексы появляются какие-то. Ну, на самом деле это так, потому что э, плюсовые очки, они выдают возраст. Безусловно, плюсовые очки, они выглядят как бабушкины очки. И, конечно, люди трудоспособного возраста, активные, они к очкам относятся очень негативно. И пытаются побороть каплями, мазями, различными упражнениями, которыми сейчас кишит интернет и даже пресса очень часто. То есть... Не получится. И на девочки вы не портите очками глаза. Вы наоборот даете возможность глазу и ну, многим структурам работать в нормальном, э, полноценном состоянии. Поэтому очки ⁇ это не болезнь. Если человек не хочет носить очки а такие люди случаются, на сегодняшний день у нас есть хирургические способы коррекции при асбиопии возрастной дальнозоркости. Способов несколько. Это и лазерная коррекция, это имплантация специальных линз внутрь глаза, это имплантация линз толщу роговицы, в строму роговицы, в ее среднюю часть, скажем так. То есть на сегодня... а замена хрусталика? Замена хрусталика тоже один из методов коррекции прес биопии и на самом деле он очень хорошо распространен на сегодняшний день потому что технология хирургии хрусталика достигла такого совершенства когда эта процедура становится на грани манипуляции она не выглядит как операция то есть пациент в операционной проводит пять-10 минут. И при этом получает, на следующий день он получает отличное зрение, ну, при условии, что все остальные структуры глаза сохранны, безусловно, это обсуждается. Ну, то есть, если уже нет катаракты, если нет глаукомы или а каких-то еще серьезных таких. Катаракты нам не мешает, Как раз uh -huh. технология хирургии катаракты и, собственно говоря, удаление прозрачного хрусталика, они идентичные. То есть и то, и другое дает возможность нам получить четкую фокусировку. За счет чего? Хрусталики искусственные ⁇ это линзы, которые фокусируют изображение на сетчатке. Но в этой линзе искусственной э, она может быть смоделирована таким образом, что она дает несколько фокусных расстояний. Это так называемые мультифокальные линзы или псевдокорректационные линзы. И они позволяют создать несколько фокусов. И мозг человека выбирает более точный фокус. И после имплантации этих линз человек видит отлично на дальней, ближние, средние расстояния. И внешне никто никогда не узнает, что у него стоит внутри глаза искусственный хрусталик. И иногда бывают бабушки, которым 70 лет и даже 80 лет. С орлиним зрением, да? Да, они могут видеть лучше, чем видит их внук который носит очки, а бабушка после замены хрусталика выглядит моложе, они становятся лучше. Мы даже говорим, что это технология для активных людей, то есть это для тех, кто хочет повысить качество жизни. По сути, это борьба со старостью. Да? То есть человек, первые признаки и попытки улучшить эластичность хрусталика, улучшить эластичность связочного аппарата, они предпринимаются и интересны со всех точек зрения, потому что они, это, этому процессу подвержены сто процентов людей. То есть, Но если мы говорим о том, что это нормальное возрастное изменение а, после сорока лет. А что должен почувствовать человек? То есть при какой симптоматике? То есть чуть-чуть должно быть плохо видно, скажем, вдали. Что должно сподвигнуть человека пойти к офтальмологу на прием и проверить зрение? Если мы не говорим сейчас о профилактических осмотрах. А, ну, все зависит от того, какая оптика у человека. А если... если вот он хорошо видел до 40 лет или считал, что хорошо видит, он не носил очки, никогда не жаловался на зрение, не вблизи, а, и вдаль хорошо видел? Да, вот ему в возрасте после 40 лет он почувствует затруднение при чтении, скажем, в сумерке. Ему становится плохо видно, он э, подсвечивает мобильным телефоном меню в ресторане, потому что э, не хочет надевать очки, хочет выглядеть молодо. Он увеличивает шрифт. Тот, кто носил очки вдаль, близорукий, он начинает понимать, что в очках вдали э, я не могу читать. То есть ему приходится снимать очки или надевать вторую пару очков. И когда человек становится старше, э, еще старше, нежели 40 лет, э, в разговоре с пациентом я всегда говорю, ну, у вас, наверное, три парочку. Да, доктор, откуда вы знаете? Да, у меня три парочку, одни очки для дали. Это, если близорукость, ну, достаточно значима Для близи и для среднего расстояния. Тот, кто дальнозоркий, тому совсем плохо. Потому что у него э, очки появляются для постоянного ношения. Для дали, для близи это еще более сильное стекло. И для компьютера это средняя, ди... средняя диоптрия. А при каких показателях делается эта коррекция? Сколько должен быть плюс? Это только пожелание пациента. То, То есть кор... может быть и плюс один, и плюс три, например. Ну, конечно. Коррекцию мы делаем не потому, что человек болен. То есть мы говорим, вы здоровый человек. Вы просто в том возрасте, когда требуются очки. Если человек не хочет носить очки, мы можем предложить ему ряд методов, которые позволят избавить человека от очков. Вот это лазерная коррекция, мультифокальные линзы и различные другие там методы коррекции пресс-биопии. Если человек очки устраивает, можно носить очки. Это не медицинские показания, это сродни косметологии. Так, это... Ну да, если мы говорим о том, что это борьба со старением, а если очки не носить, линзы не носить, то будет прогрессировать, будет ухудшаться зрение. То есть вдаль мы будем видеть все хуже, хуже, хуже к 50-60 к 60 годам. Ну, если глаз здоров, то вдаль зрение сохранится. А усилится только плюсовая коррекция для близи. То есть и усилится она э, в среднем до трех диоптрий. Потому что есть некие... Тоже усреднённая норма, что к 40 годам человеку для близи не хватает диоптрии аккомодации, то есть очки плюс один. 50 лет, человеку не хватает двух диоптрий, очки плюс два, к 60 и старше – это три диоптрии аккомодации, то есть это очки плюс три. Но на эти нормы наслаиваются еще особенности оптики каждого конкретного человека, потому что есть еще одна проблема с оптикой которая называется астигматизм и она может сопровождать как дальнозоркость так и близорукость может и, есть понятие смешанного астигматизма когда в глазу есть и плюс и минус и поэтому когда на эти все проблемы наслаивается еще зрение проблемы со зрением вблизи тогда человек усиленно пытается победить вот, эти проблемы, и у него возникают головные боли, зрительное утомление, сухость глаз, боли в глазных яблоках, боли э, прямо пациенты показывают. Доктор, у меня начинает ломить вот в этих местах, я устаю. Э -э, и когда мы говорим, нужны очки? Нет, очки носить не буду. И тогда вот возникает вопрос, давайте мы с вами обсудим, какие возможные способы коррекции для вас э можно предложить. Это всегда индивидуально, нет универсального метода, который можно предложить, то, что полезно соседу, не будет полезно вам. Даже у двух э, близнецов могут быть разные особенности строения глаз. Они в общем-то похожи, но тем не менее разные советы, э, даже связанные с образом жизни. То есть, когда к нам приходит пациент, он заполняет достаточно обширную анкету в которой мы спрашиваем не только полвозраст, мы спрашиваем профессию, мы спрашиваем э, распределение рабочего времени в процентном соотношении, время, э, часы, проведенные за компьютером. То есть режим а труда хобби, и отдыха. Хобби, потому что если он вышивает крестиком, это одни рекомендации и один метод коррекции. Если у него, допустим, если он активными видами спорта занимается, если он э, занимается борьбой или там ну, масс различных особенностей есть, помимо биологического состояния организма. То есть наш образ жизни очень важен для выбора способа коррекции. Вы знаете, я читала, что курение крайне негативно влияет на зрение. Это немножко удивительно, да? Все знают, что это плохо для гортани, для легких, для сердечно-сосудистой системы. А на глаза наши как влияет эта вредная, пагубная привычка? Вы знаете, я сама не курю, никогда не курила, и поэтому я тоже отрицательно отношусь к курению. Потому что ну, прежде всего никотин сужает сосуды. И мы знаем, что все, что связано с сужением сосудов, ведет к недостаточному получению кислорода тканями. А глаз вот, я говорила, это очень сложная система. В нем не только оптика, которую мы сегодня затронули. По сути, две темы были касались оптики. Но в нем есть гидродинамика, обменные процессы. В нем есть э, нейротрофические процессы. В нем преобразование идет мерных импульсов. Это уже, э, считайте, электромагнитные и масса других процессов. Вот, поэтому э, все это негативно сказывается на питаний всех структур глаза. По, по, по сути, мы питаемся за счет сосудистой системы. И поэтому у тех, кто курит, это доказанные, это международные мультицитровые исследования, то есть контракты появляются раньше, прогрессируют быстрее плохо протекает глаукома, усугубляется течение глаукомы, потому что глаукома это сосудистое заболевание, дистрофия сетчатки появляется раньше, протекает э, хуже, ну и кроме того у правшей синдром сухого глаза справа более выражен, чем слева. То есть ко мне приходят пациенты на лазерную коррекцию, и я вижу, что правый глаз суши левого. Я спрашиваю: прав... ну, даже у левшей левый глаз с большими жалобами. То есть, все структуры глаза, безусловно, страдают от никотина. Вы упомянули синдром сухого глаза, хочется чуть-чуть э, подробнее на нем остановиться, да, потому что это такая распространенная проблема. Все мы сидим за компьютером, смотрим свои телефоны, читаем книги. Э, Классическим, что делает человек, если чувствует какой-то дискомфорт, идет в аптеку, советуется с фармацевтом и покупает увлажняющие капли. Э, понимая, что это в корне неправильное поведение, давайте объясним, почему с точки зрения специалиста-офтальмолога. Ну, э, синдром сухого глаза действительно очень распространенное заболевание на сегодняшний день. Он сопровождает не только глазные заболевания, а может быть, э, в общем-то, основной жалобой э, пациента, который приходит на прием к офтальмологу. И э, он может быть выражен в разной степени, и его проявления могут требовать разного подхода к лечению. Увлажняющие препараты, которые есть на сегодняшний день у нас в огромном, в количестве. огромном количестве Они имеют разные механизмы действия и Поэтому определить сможет только офтальмолог Потому что слеза это тоже сложная структура Это не просто капля воды Она имеет э, три слоя Она имеет э, различные поверхностное натяжение И нарушение каждого из этих слоев ведет к определенному э, типу нарушений в плане симптоматики. И только офтальмолог сможет сказать, какой препарат был бы наиболее эффективен. Я думаю, что если вам фармацевт порекомендовал слезозаменяющий препарат, ну, препарат натуральной слезы или его аналог, я думаю, вы не навредите себе, если вы капнете этот препарат. Но с большой долей вероятности он окажется просто неэффективным. Возможно, вам нужно что-то другое, другой вязкости, э, другого состава э, препарат. Поэтому обращайтесь к офтальмологам. Я думаю, что это более правильный. Подход. Самый лучший совет, да, и самое правильное поведение. Татьяна Юрьевна, пора идти далее и поговорим о дистрофии сетчатки. Юрьевна, поговорим наконец, о наконец-то дистрофии сетчатки. В начале программы мы рассказали, что это такое, где она находится. Давайте напомним, за что сетчатка отвечает. Да, давайте я вам покажу, где находится сетчатка. Раз, она находится да, под стекловидным телом. То есть это вот та часть, внутренняя оболочка глаза, которая отвечает за э, световосприятие, за э, анализ, Этой информации, ее трансформирование в электрический импульс, который в дальнейшем попадает в кору головного мозга через определенные пути, ну и там происходит уже трактовка изображения, которое мы видим. Вот. Сетчатка очень нежная структура, она состоит из 10 слоев слой внутренних фоторецепторов ну, Всем нам известны палочки-колбочки Они распределены определенным образом И концентрация одних и других на сетчатке неравномерная И, собственно говоря, то, что, чем мы видим, это желтое пятно Это сосредоточение самых чувствительных нервных фоторецепторов в нашем глазу Это колбочки А вот этот термин «дистрофия» А что он обозначает и почему это происходит? Дистрофия сетчатки – это собирательное понятие. То есть дистрофии могут отличаться, прежде всего, локализацией. Они могут находиться в центре сетчатки, и тогда человек жалуется на плохое зрение, на то, что буквы начали искажаться, на то, что появляется туман перед глазами, может жаловаться на искры, плавающее помутнение. Это первые начальные симптомы дистрофии центральной сетчатки. Если дистрофические очаги, то есть очаги повреждения в общем да, на, в этой э, ткани, находятся на периферии сетчатки, то человек может о них не знать вообще. Он может считать, что он здоров. И приходя к офтальмологу, он откажется от расширения зрачка, потому что посчитает, что, ну, вижу-то я вдаль хорошо, для чего мне зрачок-то расширять. Вот. А, и офтальмолог сможет не заметить некоторые проблемы на периферии, которые тоже называются дистрофиями сетчатки, периферическими, которые могут вести к тяжелым серьезным осложнениям, таким как отслоение сетчатки. Поэтому не отказывайтесь от расширения зрачка. Это то, что мы говорим, проверить глазное дно. Расширение зрачка, да? Или это какая-то другая процедура диагностическая? Да, да, да. Это именно... Ну, мы... Осмотр, осмотр глазного дна мы можем проводить с помощью... Глаза врача. Глаз врача может смотреть как через специальные линзы, контактные, бесконтактные, так и с помощью приборов. Есть специальные на сегодняшний день приборы, которые очень точные, которые позволяют нам отсканировать сетчатку, получить ну, так называемую 3D-модель сетчатки. То есть, по сути, проникнуть в каждый из этих 10 слоев И даже каждый из этих слоев еще препарировать на живом организме. Это Это феномен... То, что мы имеем на сегодняшний день в арсенале офтальмолога, причем это имеется и в системе ОМС. Вы можете прийти в стандартную поликлинику и получить это, эту услугу, которая позволит изучить сетчатку на микронном уровне, при этом ее не повреждая. Это световые лучи, они себе не таят никакой опасности. Но, конечно, всегда я говорю, что все зависит от того, кто смотрит. Понимаете, наличие... Приборы – это один фактор. Второй фактор – кто интерпретирует эти результаты. Это в медицине ну, неотъемлемая часть как говорится постановки диагноза. Ну, конечно, качество подготовки доктора – это, наверное, самый важный фактор. Поэтому вот, дистрофия – серьезная проблема. Она социально значимая проблема, потому что она ведет к стойкой потери зрения. Она, это та проблема, которую э, ну, мы, о которой мы не говорим так оптимистично, как о, о катаракте или о о коррекции зрения. Мы, в общем-то, всегда, когда разговариваем с пациентом, мы настроены на позитивный лад. Мы говорим, вы будете видеть отлично, вы будете очень довольны, все будет замечательно. В разговоре с пациентом с дистрофиями сетчатки, будь то даже периферическими или центральными, мы всегда очень сдержаны и говорим, мы даже немножечко пугаем пациента и говорим, вам надо показываться к офтальмологу, вы группа диспансерного наблюдения, вы не имеете права забыть о своей проблеме. Вы должны приходить и ну, делать регулярные осмотры, при необходимости делать специальные дополнительные исследования. Ну, Остановить можно прогрессирование заболевания? То есть здесь есть методы коррекции, лечения, восстановления? Ну, конечно, методы существуют. Мы не можем говорить об излечении. Чтобы вот мы понимали, если процесс повреждения сетчатки запущен, то те клетки нервные, которые погибли, их восстановить не получится. То есть погибшая не восстанавливается. До сих пор нервную клетку восстановить невозможно. Мы можем смоделировать эту цепочку. Мы можем, да, конечно, сейчас электронные технологии, вот чипирование и получение электронной информации, безусловно, не развиваются. Но все-таки это не здоровый глаз. Это электронная система. И всегда надо беречь то, что дано вам. Поэтому, конечно, при первых симптомах снижения зрения, конечно, надо приходить к офтальмологу, потому что на сегодняшний день есть много направлений в лечении сетчатки. Это, во-первых, лазерное лечение с различными длинными волн, с различными лазерами, и разные результаты мы получаем. То есть в каждом конкретном случае может потребоваться несколько типов лазеров. При определенном типе дистрофии мы можем лечить разными типами лазеров. Но при этом важно говорить, что выход есть, и можно Конечно. остановить, можно улучшить зрение. Может быть, не избавить да, от заболевания сетчатки, от каких-то дегенеративных изменений на 100%, но можно это остановить? Конечно. Чем вы своевременно обратились, если это начальный этап, вы можете долгие-долгие годы сохранить трудоспособность, высокое зрение и жить полноценной жизнью. Есть препараты, которые мы... Колем внутрь глаза, то есть мы в полость стекловидного тела, мы вводим инъекции, их бояться не надо. Это стандартная рутинная процедура на сегодняшний день, которая позволяет нам получить хороший результат дистрофии сетчатки. Есть определенные типы новых хрусталиков, которые позволяют уже при значительном повреждении сетчатки улучшить работу здоровой ткани сетчатки. Это тоже новый шаг. Это вот в России сейчас появилось то, что фактически в России медицина, она движется совершенно синхронно с Европейскими И в, да. в чем-то опережает ее. Даже есть технологии, которые у нас появились раньше, чем, скажем, в Соединенных Штатах. Там, ну, в силу разных приятно. причин. Я считаю, что за лечением вот в контексте офтальмологических проблем нет смысла ехать, лечиться за границу. Что получить дома? У нас Где на великолепном уровне, это правда. Мы с вами поговорили о диагностике в кабинете офтальмолога, но вот в интернете предлагают пройти тест Амслера, для того, чтобы определить у себя какие-то дегенеративные изменения сетчатки. Вот так он выглядит? Скажите, на самом деле можно опираться на его результаты и есть в этом здравое зерно? Да, давайте. Да, я давайте возьму, покажите, покажу, как... как им пользоваться. Да. А, знаете, ну да, конечно, есть. Мы тоже даем эти тесты пациентам для самодиагностики. Тогда, когда мы обнаруживаем небольшие изменения, но пациент ни на что не жалуется, тест Амслера выглядит вот так, как... Тетрадка в клеточку с фиксационной точкой посередине. Вот так он выглядит. Как им пользоваться? То есть тест Амслера – это на диагностику центральной дистрофии сетчатки. Не периферической, а центральной. То есть, когда мы смотрим в центральную точку, мы фиксируем изображение на центральной ямке. На той части, которая отвечает у нас за ультратонкое зрение. То есть, фактически, это тест на расстоянии ближнего фокуса. То есть так, как вы пользуетесь. Если вы пользуетесь дляблизи очками, вы надеваете очки. Если вы читаете без очков, вы очки не надеваете. То есть и держать на расстоянии, вот, как держите 30, книгу? 30-40 сантиметров. У каждого это свое расстояние, но ну, приблизительно так. Проверка э, происходит каждым глазом поочередно. То есть вы закрываете глаз и фиксируете изображение этой точки одним глазом. Вы смотрите в центр этой точки. И... Человек, у которого есть проблемы, он заметит, что линии могут искажаться, местами они могут становиться менее четкими. И даже пациенты фиксируют эти линии, вот они, те опытные пациенты, которые знают смысл этого исследования, потому что сетчатка у нас как мозаика, она выстилает глаз изнутри равномерным слоем. если на сетчатке появляются отеки кровоизлияния или места разрыва в сетчатке такое, это тоже вариант дистрофии сетчатки. Э, тогда у человека в общем то в центр э, смотрящего боковые линии вдруг с удивлением он может обнаружить, что линии стали нечеткими. И немножко искажаются. И вот важно, что это надо делать каждым глазом поочередно. То есть, вы закрываете левый глаз, посмотрели, потом закрываете правый глаз. Если все хорошо, Значит, mm -hmm. То мы будем Entonces... видеть четкие линии, так как мы смотрим да. они... двумя глазами. Да. Они не будут искажаться, они не будут прерываться, они не будут менять свою форму. Если вы заметили такой симптом, конечно, надо если идти Если заметили к эффект какой-то оптической иллюзии, да? Да, да, все верно. То нужно идти уже к офтальмологу. Да. А если разница проводить этот тест онлайн, например, глядя в монитор компьютера, или вот офлайн, как мы сейчас с вами на листе бумаги? Ну, считается, что все-таки угол наклона должен быть более правильный, потому что монитор может искажать цветовую гамму, он может давать... Ну, то есть искажения могут появиться не из-за того, что пациент плохо видит, а из-за того, что, скажем, какие-то оптические дефекты, ну, такие артефакты на экране компьютера. Поэтому все-таки, ну, мне кажется, это несложно получить такой листочек. Это действительно тетрадка в линейку. Эти тесты, кстати... Есть позитивные и негативные. То есть, как может быть вот, э, черные точки на белом листе, так может быть черный лист и белая точка. И результаты могут быть разные. Есть позитивные и негативные вот эти э, скотомы. То есть надо пробовать и так или иначе. Вы сказали, что у сетчатки 10 слоев. При этом дистрофию мы упомянули в центральной области и на периферии. Но каждый ли из этих слоев может быть подвергнут каким-то изменениям? Да, очень хороший вопрос, конечно, потому что если раньше, лет тридцать-сорок назад, мы ставили диагноз центральной дистрофии сетчатки, и на этом все заканчивалось, потому что мы не умели лечить и, в общем-то, только могли догадываться, какие процессы происходят в толще сетчатки, то сейчас каждый из этих слоев может быть подвергнут э, патологическим изменениям. И в зависимости от того, какой слой задействован, у нас э, разная тактика. То есть, если это подсетчатка, это чаще всего инъекции в стекловидное тело. Если это в толще сетчатки, это возможно. Лазерное лечение и также инъекции. Если это надсетка, есть такие проблемы, как разрывы сетчатки, центральные разрывы сетчатки. Это проблемы образования пленок надсетчатки. Такие, которые связаны с возрастом. Не обязательно исходно имеющие заболевание. Мы называем их идиопатически. Хорошее слово, потому что причины на сегодняшний день мы не знаем. Вот. Это расположено над сетчаткой, и тогда на сегодняшний день это хирургия. Это хирургия стекловидного тела, хирургия сетчатки. Мы на сегодняшний день умеем оперировать сетчатку. Мы разделяем ее на слои. Мы можем э, ввести препарат под сетчатку. Мы можем удалить тонкую, тонкий слой над сетчаткой, который составляет десятую часть толщины э, волоса человеческого. И это делается вручную. Это делает хирург под микроскопом. Это Работать офтальмологом на сегодняшний день, офтальмохирургом, это увлекательнейшая профессия. Потому что мы видим то, что десятилетия назад офтальмологи не видели. Скажите, а вот эти дегенеративные изменения в сетчатке, мы с вами сказали, они могут происходить из-за возраста, из-за образа жизни, опять же, да? А травма, например, может привести к каким-то таким последствиям. Да, конечно, сетчатка может быть подвержена травме, причем не только непосредственно попаданию инородного тела внутрь глаза, а также контузии ведут к отслойкам сетчатки, разрывам сетчатки, потому что это очень нежная структура, и, безусловно, глаз сам по себе очень нежный орган, поэтому травмы один из факторов. Травмы головы, да, мы сейчас имеем? Травмы головы, тупые травмы головы, да, падение с высоты, то есть сетчатки проблемы, могут возникать еще из-за общих состояний. Вот хотелось бы сказать, что... какие-то системные заболевания? Системные заболевания, диабету. Диабет является одной из причин на первом месте стоящих причин слепоты, потому что диабет глаза это очень тяжелое заболевание, это целое направление в офтальмологии. Вот. Гипертоническая болезнь ведет, к, казалось бы, у здоровых людей к потере зрения в силу инфарктов, инсультов, которые происходят на глазном дне как части сосудов, Сосудистой системы общие системные воспалительные заболевания. Поэтому офтальмолог это тот специалист, который видит состояние сосудистой э, системы в живую, на живом организме. Всего лишь с расширенным зрачком Он может вам рассказать о вас гораздо больше, чем любой другой специалист с помощью э, даже специальных методов исследования. Получается, что любой человек, у которого уже есть какие-то заболевания из тех, которые вы назвали, будь то гипертония, будь то атеросклероз да, или сахарный диабет, нужно очень внимательно следить за своим зрением, для того, чтобы его ну, не потерять. У человека э, в, сформирована такая мысль, что ну, если я вижу без очков, Значит, у меня все хорошо, это не так. То есть даже если вы видите без очков, то есть еще другие системы внутри глаза, которые вы оценить состояние, которых вы сами не сможете. Если у вас есть эти заболевания, вы, безусловно, должны прийти к офтальмологу ну, раз в год обязательно. А если какую-то проблему офтальмолог обнаруживает, тогда кратность визитов становится еще чаще. Нам пора заканчивать и подводить итог нашей большой интересной беседы. Давайте, конечно, скажем о мерах профилактики. Хочется говорить о том, как сохранить свои глаза здоровыми зрение в порядке лет до 60-70. Ну, я часто задаю этот вопрос, я говорю, ну, прежде всего, мы говорили, профилактические осмотры очень важны. Для человека после 40 лет обязательно надо мерить внутриглазное давление, потому что вот эти проблемы возрастные, они возникают, как правило, после 40 лет. И если вы долгое время проводите за компьютером, безусловно, делайте паузы, конечно, отдыхайте. Вы час работаете, делаете 5-10 минут, не поленитесь встать, пройти, выпить чашечку кофе, принтер ставьте подальше от стола, чтобы подняться и взять этот листочек бумаги и донести за себя. Очень важно визуальные образы, которые видит глаз. Старайтесь работать с хорошей освещенностью. Старайтесь посмотреть в течение рабочего дня не только на ближние объекты, а также вот смена, очень важна смена фокусного расстояния. То есть, То есть подойдите вдаль. к окошку, посмотрите вдаль. Безусловно, если вы долго сидите за компьютером, капайте профилактически увлажняющие капли рекомендованные офтальмы. Потому что поверхность глаза тоже влияет на качество зрения. Но если у вас в семье есть какие-то генетические заболевания, если у родителей были какие-то проблемы со зрением, конечно, обращайтесь раньше. Не бойтесь того диагноза, который вам назовет офтальмолог. Потому что методы лечения феноменальные, замечательные на сегодняшний день. Приходите пораньше. И тогда мы сможем э, на долгое время сохранить здоровье в ваших глаз. Спасибо вам большое за эту чудесную беседу. Спасибо вам.